Всем привет, меня зовут Макс Прайм. Сегодня мы будем рассказывать, где лучше, наверное, строить свой бизнес, или же в, так скажем, городе или в селе. Сейчас, пока мы снимаем, идет война в Мариуполе. Сейчас сказали, что освободили Мариуполь Российской Федерации... И это как будто какой -то фейк. Ну, в общем-то, приходим к ролику, но знаете, что Мориполь должен вернуться к Украине, потому что он этого хочет. Погнали! Смотрите, как же тут живут сельские люди, которые лучше, наверное, чем горожанины. Видите, вот сейчас растения. Если вы купите гектар, одной земли в украине они стоят 30 тысяч 1 гектар вроде бы это у нас 1 гектар вот значит чтобы купить 1 гектар земли в украине в селе придется 30 тысяч придется заплатить и тогда у вас в принципе будет кстати тут еще рядом море природа и всякое такое это повышает Дух, но насчет образования тут уже есть проблемы какая проблема тут смотрите значит в городе много университетов после школы есть школа и в селе и в городе но если мы будем считать только университет то скорее всего много в городе есть поэтому придется так делать что по-любому, значит, вам нужно ехать в город, чтобы поступать. И вы потом выбираете, где вы будете жить. Дом, точнее, дом это везде. Или же город, или же село. С три значка к этим. Если вы будете землю покупать или продавать, то вы станете реально олигархом. Говорят, такой ё тут даже... Смотрите... Тут гости были. Ну, если будет продавать квартиру, сдавать, продавать, вы станете уже лихарком, когда будет кризис. Вот чем проблема. Когда кризис, село растет, когда кризис, город падает. Но потом, когда кризис, город растет, там можно продавать уже квартиру. Когда кризис, город падает, покупаем квартиры. В селе по-другому, наоборот. Поэтому, когда кризис в село, когда не кризис в а город, это моя стратегия. Не знаю, как у вас там, но мне такая. Потом уже все узнаем. Кризис сейчас происходит, валюта падает, валюта и криптовалюты всякое такое. Но, в общем-то происходит что-то непонятное. Сейчас я прячусь в машин в селе. Кстати, кто не знал, вот смотрите, значит, квартира вроде бы в Украине стоит 120 тысяч купить ее, собственно. А сдавать ее можно хорошо по цене. Вроде бы, если продавать гектар, то вроде бы это очень мало приносит в год. 1000 гривен. Один гектар земли. 1500. Если государство берет, вроде бы я там читал 3000. Ну это вроде мало, но я еще не проверил, это в год или в месяц. Если продавать квартиры, сдавать их, точнее сдавать, а в кризис покупать, то это еще выводная тема. Поэтому где лучше, я думаю, что, наверное, кровь много квартир. Вот смотрите, или иметь 5 гектаров, или иметь, или иметь 5 квартир. Конечно, несправедливо, потому что один гектар в Украине стоит 30 тысяч гривен. А одна квартира 120 тысяч, 200 тысяч, полмиллиона. Так что это достаточно много. И вот такой вот вопрос. Если вы дошли к этой теме, что вы реально хотите у вас есть капитал, а как это заработать капитал, это уже другой вопрос, придется покупать криптовалюты, проект создавать и всякое такое, ну что в будущем такое есть. Например, проект, создаем игру и что-то космическое, глобальное. Когда будет много скачивания будет много зарабатывать тем самым вот этот проект будет стрелять вы сможете уже бизнесом заняться как говорится можно сразу стать предпринимателем а бизнес создаешь и продаешь его окупаешь а предприниматель это говорить делать что-то делать и что с ней делает. вот такая вот стратегия Дамы и господа, всем присмотр с вами Макс Прайм до следующего ролика. Лайк, подписка, слева, справа внизу, слева внизу, справа внизу. такие подсказочки нажимаете, смотрите на ролики. Оцените лайком футболку.